Всем привет, Макс Риски, я продолжаю. Так, ускоряемся. А, прикольно, стрелял-то. Мы не ловкость, мы не скорость, мы сила и живучесть. Вот так говорится. Стабильность, в принципе. Так, вот он. Синий соперник, я скажу. Что брать нам? не решим поставить. Да, я помогу тебе не бойся. Ма, он да сильный, но у него хпшки не так снова поэтому чувак, можешь как-то задаться. А как это, как то кошка? Мяу, отступила. Даже мне не помог, не был фантарным. Урон 40%, а И... Вот этот... Ухухуху. А у меня, а меня камушка. Зря надо, ну, что взял она как-то изменить свою создать не даю никак. Жаль, ну мы повеждаем их, да? Да, по убийству они могут нас догнать, но, в принципе, мы повеждаем их. Рывок. я скорость а вот так враг а я так думаю наш напарника сейчас всех затащит да потому что ты будешь такой сильный но оказывается такой героя еще нету <laughs> сразу вырубать они вместе хватит побеждают на у них база три пешки пешки <laughs> шахват один голос пишет нам смети на то порубить голос да? Так, так, так. но ну, удержим. Как я был не удержим. <соединяющие> Заигадоволь. Наша башня была уничтожена. нормальная задача. сила не помогать в этом даже я так понимаю даже и против мелких всех в общем взятым ну пошли а на наш вас затащили вау я не ожидал ладно друзья всем спасибо просмотр макс риск дефин ладно шучу то пранк лайк подписка на макс риск Кровь будет кипеть до самой... Прием. Альфа на Лучше убирать альфа. Как по мне. Ну, ух ты, вот такой выхода нет, вижу. Подтвердим. Нет, хочу брата взять И не футболиста. Прием. Айва боррит или что то Сила брата, зачем? Ледничен спасает нас. Что такое? Физическая сила Это, так скажешь, другая, что то ну, а? Нам, что новая. Нам нужна физическая сила, да? Разрушатель УР. Живучисть. Ну, ур. Уровень. Разрушитель уровня. И также гор есть. О, ур, просто ур есть. Так, вижу эту и Ну, я таких знаю пару. Так, так, так, так, так, так. Ага. Роджер, я тебя боюсь. <с> так, несколько процентов. Так, толку востанно большая. А, вроде бы у меня быстрее покажет. Есть друг похожая страна, вот тут вот подтверждение там есть. С интернетом хорошим. Потом узнаем, что это значит. Блятик. Добро пожаловать в Mobile Legends. Добро пожаловать в Mobile Legends. Вот так. Вау. Ой, ты ой, какой сильный. Ты за мной роботы Дают. Не смотри. Ура. Так на эти быстрее чем. Я е 6 знак, но сейчас пока поезд не опоздал. тюх тюх Я новый кейс собрал. Тон-тон-тон. На, беру удар. Ради пробил, чего там. Ч прокачанный? Как он тебя брал? Ой, я поставил. Значит, что правильно уже можно что-то думать? кошто соревноваться ко круче да так, что, что мне тут выбрать? предатель союзник кого второй лео до да? первых то возьмет левел то меня а где тоже он, ура у меня уже вторая уровень что так лучше чем у тебя понял блин? покачал это буду бить да? как я по бакс зарабатывать посмотрим потом вон там гулять типа что чё блин я это мо... это мой чел не это мой чел а чем меня бьет начинает буром а как-то что это такое не а? э -э -э, спокойнее выпей водки там не знаю где либо водку не ну, так... Вот. так ага бах, обойти хотя не него а? генеранс там беру синочку пока тихо тихо тихо, тихо, тихо. О, приветочки нашу то хота тоже -то? выпить крутой не? Не ну что О, у меня же третий понял что такой быстрый то нормально чувак так тикс берем так дальше я крутой чел ты не а Эпидндрюшка, бам! Я что взял шесть. Понял, эти круче, прокачан Так, ну что, бой подходи, подходи на окно. Телепортируется, ой, ой, ой. Тогда месте а то Опыт я тут какой-то нет. Так, давай. Чего не клавиатурщик решил, еще такое? Реально офигеть. Такое? Рысь нами на меня напал, бро, бросает своего дружка, блин. Тихо. рысь выпив водки, там не знаю что либо ж, блин. Тыди в баню. Блин, а он живучи Что я скажу, везунчик Своим дедом. Да, получает награда. прокачивать прокачивается, прокачивается. По нем по другой дороге. Опасный дрова Там его тебя прикольнее, больше, больше, больше то топчик как говорится хм, помогу а то два на одного он честно то да, да иду тебе помогать бим Роу. вот они да все ой какие вкусные ой, какое вкусное. твою махнет того oh, я бы победил да но не как там рысь я четвертый а ты если часов я буду Твою мать, ну, ты... ну какого черта он прокачан? Вау, че такой сильный? Ну этот чувак не раздражает. Если у меня не будет пятого, о! Ой, за это поси. На Так, скоро я помогу тебе. Капец. Ну ж, блин, а мне напасть не хочешь? Блин, ну, я не знаю, Прибудет с тобой сила. Желоба, что... Серия прервана. Союзник убит. Враг убит. Пусть прибудет с тобой сила. Враг убит. Двойное убийство. Ваша команда так, еще много буквально там, сколько что выбрать, там вообще было бы довести да? да. уничтожены, башни все уничтожены, пишем, что он стоит симка прям просто покрасим. но ну, в общем там всем эти просмотр своему резко покажу сколько дощим наши копыт вот урон в секунду на максимум хотел команды бой так пропуще играть за ними вообще максимум живуте конечно меньше знаю, для чего нет таким образом считают ну ладно так вот тут вообще сразу верю пишут вы больше выбора да? лайк ставит тоже лайк лайк и лайк Держите, взаимно ну что ж спасибо за просмотр сама с все ночи и пока